И все, окей. Ну все. Хочу провести в этом в наш эфир в плане интерактивной форме. Ну то есть я иногда буду задавать вам вопросы. Хотите звучить, хотите не звучите, да, чтобы это было, так сказать, по вашему собственному желанию. И сегодня я хотела поговорить. Мне пришел такой вопрос, я хотела почаще делать прямые эфиры. Сегодня был вопрос про сиеста и фиеста, как это красиво звучит. Мне кажется, я могла бы много взять себе из жизни на философию испанцев, про сиесту, фиесту я погублю, про Гугл погублю, perdon. А про истории с ними, про тебя Татья, в них расскажешь. В целом, кто знает, что такое сиеста, кто знает, что такое фиеста, кто хочет позвучать в ну, Фиеста uh -huh. это праздник, а сиеста это, кажется, что-то со сном связано, <laughs> если меня изменяет память. Окей, okay, на nice спасибо. Нина, я видела, что ты включала тоже микрофон, тоже хочешь позвучать? Я говорить не буду, я не могу говорить, я в транспорте, я просто буду слушать. <связать> а, ты это хотел сказать, супер, спасибо. <связать> спасибо, что предупредила, если что. Да, да, я так и хотела, чтобы по желанию, да, кто может, кто, кто хочет, кто может, спасибо, что пришли послушать. Я рада, я рада. Окей, да, фиеста в целом это праздник, а сиеста это дневной сон. Я расскажу это все через себя, я, конечно, буду рассказывать про испанскую культуру и так далее, да, но расскажу это своими глазами. Когда я приехала в Испанию в первый раз, ну, изначально в первый раз, это было в 2015 году, но я приехала сюда на отдых, это были две минуты, две минуты, хотела сказать, две минуты, две минуты была в Испании, две недели, о, Яна, привет, я сейчас тебе разрешу говорить, если что, я говорю, мы тут будем проходить в интерактивной форме. Прямой эфир, поэтому если я буду иногда задавать вопросы, но я веду запись, поэтому если вы будете что-то говорить, учтите, что если что, вам записано, предупреждать, потому что вдруг кому-то может быть некомфортно, да, потому что я хочу потом это на YouTube положить. Окей, сиеста Феста. Когда я первый раз приехала в Испанию в 2015 году, и у меня был двухнедельный здесь отдых, я не могу сказать, что я прям прочувствовала всю культуру и так далее. Нет. Больше всего, конечно, у меня более глубокое знакомство это началось в 2016 году, я, и оттуда все и началось, когда я приехал сюда работать. Когда я приехала в Испанию, я ожидала, что здесь, в общем, будет ну, реально фесты и так далее. Я думала, здесь точно будут дискотеки, бары и прочее. Ну, в общем, все, что многие да, знают про Испанию. Но... Совсем не было так. Ну, вернее, смотрите, если мы говорим про фиеста из разряда в моем представлении, что такое фиеста, это действительно какая-то там вечеринка. В целом фесты переводится как праздник. Любой там. Фиеста до кумплиани, что это день рождения. То есть это не обязательно там, да, алкоголь и прочие штуки. Нет. У меня в голове были фиесты это из разряда именно вечеринки в плане крутые, самые классные вечеринки. И когда я приехал сюда первый раз в Испанию в плане работы, в 2016 году, я столкнулась с тем, что это совсем не так. Ну, как совсем не так? Я работала в первый раз в САЛОУ. САЛОУ – это Каталония. Каталония. Недалеко город от Барселона. Ну, как недалеко, в на поезде. Для меня это недалеко. Не знаю, как для кого как. И когда, в общем, я туда приехала, там были и вечеринки, и дискотеки до 6 утра, и, в общем, все вот это вот было. Там, да. Но потом, когда я приехала в Валентию, познакомилась наверное, я с Эдуардо раньше познакомилась, но в жизни мы с ним познакомились в этом. Я думала, ну все, если это Испания, значит мы будем с ним там, тусить до утра и так далее. Я не особо любитель дискотек и тусить до утра. Я ради интереса сходила один раз на испанскую дискотеку, это был один раз в моей жизни. И больше пока не планирую. Ну, по крайней мере, пока. Не знаю, что будет дальше. <с car> ну, по крайней мере, на данный момент, на данный этап моей жизни нет. Нет, два раза я была. Ну, два раза была. В разных. Тарагоне я была и где-то еще была. А, ну, в Салу, мне кажется, я там была. и была. Я думала, когда мы встретимся с Эдуарду, он тоже будет такой, что все фиесты, короче, вечеринки, легкомысленная жизнь, и все, ну, испанец же. Короче, совершенно было все не так. Я даже из этого первый раз подумала, что я, наверное, ему ну, как бы неинтересно, что он какой-то очень нетипичный испанец, испанец ли он в целом. И это не любитель дискотек, не любитель шумных мероприятий. И то есть я когда приехала в Валентию, понимаю, что ну, мой круг окружающий, так сказать, да, сузила до такой степени, что я думала, вечеринок, что ли, здесь нет? Ну, потому что у меня жизнь, в принципе, да, начала Валентий крутиться только вокруг, когда до его семьи, до его друзей, своих еще никого не было, знакомых здесь. И я подумала, что вечеринок-то здесь нет, все, короче, конец. Ну, потом нет, выяснилось, что все-таки есть фиесты. Поэтому мое отношение к фиестам, я на настоящей испанской вечеринке до утра там с пеной и с прочими штуками, я не была. Еще интересная штука про фиесты. Когда мы первый раз поехали на Ибицу, интересный момент, что с Ибицы... С Валентии доеду, 20 минут на самолете. Самый легкий, короткий перелет в моей жизни тогда был. Я помню, тогда я с ночи работала в отеле и думала, сейчас я приеду, короче, и посплю в самолете. И это говорит, ты не поспишь в самолете, нам летит 20 минут. Я говорю, да не может быть такого что нам лететь. Ну, 25 мы летели, да, на аудита. Вот, И говорит, нет, так и есть. Ну, то есть мы действительно набрали высоту, то тебе даже воду не успевают принести. То есть ты набираешь высоту, летишь минуту, тебе говорят, мы готовы снижаться. И снижаются. То есть тебе воду даже не принесут, даже ничего. ну какой там сон, конечно, не поспишь. И я думала, ну все, на Ибице это точно будет вечеринка. Ну, то есть Мне хотелось просто, не, не на вечеринку хотелось, мне хотелось видеть, что, блин, ну реально же все-таки есть, наверное, какие-то крутые такие вечеринки в плане там все. Не было. Ну как, есть там на Ибице самая популярная вечеринка, это пача. Не знаю, видели, не видели, это такая, ну там написано обычно пача, либо такая вишенка. Ну это вот такие, веточка две вишенки. Вот это вот пача. У них там и духи есть Пача, и одежда Пача, в общем, очень много чего есть Пача. Это очень крупная вечеринка на Ибице. Я там не была, была моя родственница через Эду, ну, она модель, она звезда, актриса, ее, в общем, не надо по таким местам ходить, чтобы ее видели. Ну, то есть это дискотека из разряда Пача, такого, высшего класса, ну, то есть там... Вроде ты можешь туда купить билет, но в основном тебя там должны туда пригласить, насколько, как я поняла, если там куда-то повыше. Вот Анну приглашают, насколько я знаю. Вот. В общем, и на Ибице выяснилось, что, оказывается, у них есть две территории. Есть Ибица туристическая, куда приезжают англичане, немцы, мы ну, те же самые испанцы, потусить и так далее. Вот там, да, там дискотеки на каждом шагу, там вечеринки до 6 утра, алкоголь, похвейший что-то алкоголя, вот это у них есть. Но есть другая территория Ибицы, где совсем тихий отдых, где ты словно вообще не на Ибице, там пляжи, то есть совсем нету, нет такого, я тут всем не нажала в настройках, что все могут говорить, сразу, теперь надо отдельно всем нажимать. В общем, есть другая часть Ибицы, где совсем тихо, спокойно, и ты словно находишься не на Ибице, совершенно не на Ибице. То есть вот если ты, когда я говорю людям, я была на все такие, о, на Ибице, там, наверное, тысяч. Нет, я, во-первых, ездила с родителями еду, во-вторых, с Эду, поэтому тысяч у нас не было, но не очень не хотелось, как говорится. Но там и не было, то есть я не видела таких вечеринок, там мы даже сидели там на Ибице в баре, но все равно не было какого-то там, такого, что я тебе представляла из разряда пенные вечеринки, вот эти всем. Ну, может, я просто не нашла, где, конечно, это было, я просто помню, как в детстве я увидела ну, мне помню, где-то лет пять было, но где-то до семи точно, потому что мы в той квартире жили, и там была как раз вечеринка, там было написано «Ибица», и все, пена, я думала, «О, там точно такой же есть. Нет, потом ты приезжаешь если это любой праздник, и вообще тут не так много вечеринок. Ну, если, конечно, вы встретитесь с человеком, который любит вечеринки, скорее наверняка он их вам намного больше, чем я про вечеринки, я была на каких-то более тихих таких, без пены, алкоголя и прочих такой пересных штук. А вот про сиесту мне есть что рассказать. Сиест, да, это дневной сон, и испанский, обычно просто сиеста. Стереотипы, которые разрушились в моей голове, что все не работает после обеда. Да, у испанцев, возможно, слышали такую штуку, что испанцы работают с утра, потом у них перерыв, потом они снова работают. Это называется партиду. То есть, когда я работаю там, с 10 до 2, потом у меня перерыв на обед, и потом я опять выхожу на работу, и работаю до 8. Это называется партиду. Такая штука есть. Есть она в маленьких городах и курортных городах. Но если вы едете в крупные из разряда Барселона, Мадрид, Валенсия, у вас не будет ничего закрываться на обед. Почему? Ну, потому что крупные города, много людей, и особенно еще это, конечно, на это очень повлияла нынешняя да, ситуация с пандемией, что магазины, разумеется, стараются не закрываться. Потому что если не закроются, ну, кто будет ходить? А тогда, если вы едете в маленькие города, сразу это Саламанка. Саламанка это небольшой город от Мадрида, По студенческий такой классный очень город. Теруэль, это город Варагон, какие еще. Ну, а это нет, он покрупнее. Ну, в общем, какие-то, если едете, знаете, в пригороды, то да, там будет закрываться все на съезд, и все спят. Я не принимала съезд, она меня раздражала, потому что я человек, который любит, любил постоянно выходить из дома куда-то где-то гулять, что-то делать, но ну, я сейчас люблю, но тогда мне прям хотелось до больше, потому что я только переехала в Испанию, мне прям хотелось. И меня раздражало сиеста вот этим, что все закрыто, и то, что реально испанцы ложатся и спят. Не все, но это например, спит днем и зимой. В смысле днем и зимой, говорю, летом и зимой. Весной и осенью как-то не спит. Зимой да, и летом да. И я, когда до переезда в Испанию, я была человеком, который рано всегда встает. То есть я 8 была уже на ногах, но ну, ну, ложилась спать все равно поздно. Но 8 я была на ногах, то есть у меня был прям такой режим. И какой, какой дневной сон? Я вообще не хотела дневной спать. Дневной сон вообще не хотела делать, потому что это из разряда, ну... У меня был тогда такой ритм жизни, что надо все время что-то делать. Нельзя сидеть просто так, а сиеста вообще спать нельзя просто так, что в смысле лечь в три и проснуться в пять? Нет, вообще, особенно опять после обеда. Нет, это был вообще не мой вариант. И потом первое лето прошло в испании, второе лето прошло в испании. И тут я понимаю, что мне тоже начинает хотеться спать летом после обеда. Я не знаю, как это работает. И тогда у меня полностью перестроился график мой совершенно. Ну, во-первых, у меня он в целом по еде даже перестроился, так как я живу с испанцем, мы с ним не ужинаем в 6, мы с ним ужинаем в 10, ну, самое ранее в 9.30. То есть в 8 мы не едим, в 8 это еще рано есть, потому что ты, ну, если мы говорим про типичный образ жизни испанцев, это 8 завтрак, в 11 другой завтрак, в 2, в 2.30 обед, потом полдник в 6, и потом ужин в 10, Ну, где-то в девять-тридцать, в десять. Вот. Я пропускаю второй завтрак, потому что я завтраку поздно, вот. но остальное все не пропускаю. И началось такое, что он мне говорит, ну, пойдем, просто полежим 10 минут, и ты вырубаешься. Потом ну, потом еще на 10 минут, и так, короче, вот так я привыкла к съесть. Сейчас я совершенно спокойно, конечно, к ней это наношусь, уже привыкаю, что не работает ничего, ну, в плане может да не работает закрыться если ты куда-нибудь поехал ну и в плане мой конкретно образ жизни в целом ритм жизни поменялся конкретно замедлился когда я только сюда приехала мне это все время говорил что я очень быстро хожу он говорит ты очень очень быстро ходишь Ну, а ты мы в россии как если ты быстро медленно идешь зимой короче ты же замерзнешь, тебе надо быстро быстро идти Ну, это если я говорю про себя из омска вот а я здесь это говорит что я здесь очень быстро ходила Потом я приехала тогда в Россию в гости, мне сказали, ты почему так медленно ходишь? И ты, короче, так и не понимаешь. Сейчас проехал на этот То быстро, то медленно ходишь. Поэтому если говорить про мои отношения с въездой, то они вот такие. Про съезду тоже как бы вот так вот. То есть это образ жизни поменялся, я говорю. Почему я когда сказала, что я ее не принимала? Потому что ну, это были мои уже да, тараканчики в голове, что надо все время что-то делать, нельзя просто так. А пока я иду спать, что-нибудь делать, там не знаю, хоть что даже просто в телефоне сидеть, грубо говоря. Вот. Ну, а лучше всего, конечно, было работать. Вот так вот. В принципе, это весь мой опыт, которым я могу поделиться, что касательно именно съесты и фиесты. Если у вас есть какой-нибудь вопрос, то я буду дальше рада поделиться. Но на всякий случай скажу, что я записываю. То есть, если вы сейчас что-нибудь скажете, это будет записано и выставлено на YouTube. Поэтому, если хотите, можете так звучать, если хотите, можете в чате писать. Вот. Какой-нибудь в целом про Испанию, про фиесты, про сиесты, про меня и Испанию. Угу. Давай, Настя. А, тебе нравится то, как изменилась твоя жизнь после Испании? То есть довольна ли тем, что ты начала, например, там спать днем или что-то такое? Интересный вопрос. Я, наверное, скажу, что я привыкла. Но больше всего, наверное, я скажу, что я не просто привыкла, я, наверное начала получать удовольствие от более медленного образа жизни, чем в России. Ну, то есть раньше действительно у меня было все быстро, быстро, быстро, а потом оно все уменьшалось, замедлялось, замедлялось. Поэтому я бы сказала, да. Иногда у меня до сих пор включается какой-то моторик, и такой говорит, ты почему ты это медленно делаешь, чтобы быстрее, а потом ты такой говоришь, ну не можешь сегодня, ну завтра, маньяна, завтра сделаешь, и завтра сделаешь, Иди, лучше поспи. Вот. Поэтому я бы сказала, наверное, привыкла. Я бы сказала, не могу сказать, что мне нравилось больше, что мне нравилось меньше. Что мне нравится меньше, но я просто, наверное, привыкла, и мне так комфортно. Наверное, было более дискомфортно в тот момент жить, когда все спали, а ты себе этого не мог позволить, грубо говоря. Вот. Когда все спали там до 10. Я в Испании так первый раз начала спать до 10, до 11. Ну ладно, до 10. До 11, до 12, когда ты просто спишь. Ну потому что ты лег, например, очень поздно. Вот, я в России так не спала, в России что Даже если ты лег в 4, ты в 8 проснулся уже, и куда-нибудь идешь, что-нибудь делаешь. Но это мое было восприятие. Вот. Спасибо. Спасибо за ответ. Мне, знаешь, кажется, единственное, что ужинать в 10 вечера – это все равно очень поздно, потому что, типа, блин, с полдника до ужина проходит 4 часа уже, мне кажется, есть очень сильно хочется в 10 вечера. А вот здесь есть классный испанский, называется «аперитиво», «аперитивчик», то есть до ужина в 9 они могут что-нибудь, ну, из разряда оливки. Кружку пива, стакан вина, ну, что-нибудь, э, коктейля, вермут. Ну, вермут они в основном пьют в час 30. У них даже есть классная марка, называется, она так и называется, верму, вермут. Ну, там, и написано 13, :30, ну, как циферблат, гру грубо говоря. И вот написано, это, короче, популярная марка. Вермута. Вермут, не вермут. Боже мой, это с испанского перелавила. Вермут. Вермута, да? Вермут. В общем, его... И они что-то перекусывают. Ну а так в основном, не знаю, я, наверное, тоже привыкла. То есть я когда сейчас, когда последний раз то в России ездила в двадцатом году, это было, что когда мне нужно было есть чуть-чуть пораньше, я такая, ну как я могу сейчас есть раньше? И еще самое популярный вопрос после этого: а почему испанцы не поправляются? Тот же самый вопрос. У меня вообще были проблемы с плане, с режимом, с режимом еды, а когда сюда, ну в шестнадцатом году уже грубо говоря, связала свою жизнь с Испанией. И когда еду иду, мне говорит, в 11 вечера поделал, я ну-ка, поедем-ка мы пиццу есть. Я такая думаю, боже мой, в смысле пиццу есть? Я пиццу есть, не поеду в 11 часов, ты что у меня тогда там? -то? Ну, короче, я очень переживала тогда по поводу своего веса, по поводу того, сколько я ем, что я ем. Вот это было, да, вот это было сложно. И мне тут говорит, поехали пиццу есть. И ты такой думаешь, блин, вроде пиццу хочется и сыду хочется. А ты такой, тебе страшно? Ну, ничего, я молчала, ела, через страх свой ела пиццу в одиннадцать-двенадцать, там, ночи, вот. Ну, а тогда, если ты, конечно, перекусил в 6, а ешь в двенадцать, тогда да, а в 10 как-то, не знаю, можно так что-нибудь куснуть, испанский аперитивчик. Вот. А так, в целом, мне вот это к этому, мне вот, я думаю, мне сложнее было привыкнуть к тому, как они едят и а что они едят, что они пьют, например, за едой. Я не, не запивала раньше еду. Мне, наверное, к еде было сложнее привыкнуть, ну, потому что я очень призывала по поводу, что я ем, как ем и сколько ем. Вот к этому мне было очень сложно привыкнуть, вот, к этому да, потому что, ну, испанцы, они же всегда еще с хлебами едят, мне надо было ему еще объяснять, что я не ем белый, ем, ем черный, потом попробую найди в Испании черный хлеб, самый вкусный черный хлеб в Испании на Ибице. он похож на наш, ну, на Бородинский, наверное, где-то вот, где-то такой вкус, очень вкусный хлеб. В Валенсии я такой нашла только один, он немецкий хлеб называется. А так вот это было сложнее. Сложнее было, сложнее было признаться испанцем, Знаете, я, в общем, не ем ваш хлеб и воду не запиваю. А когда ты сидишь, работаешь в отеле, и единственный, ты, кто не пьет воду, это ты, и на тебя все вот так вот смотрят. И, типа, ты почему не пьешь? Да почему воду не запиваешь? Ты будешь есть в сухомятку. Но ну, тогда ты начинаешь пить воду уже. Через не хочу. И ужинать в 10 через не хочу. Грубо говоря, ну это был мой опыт. Через не хочу, да, можно было там тоже какой-нибудь там Настоять на своем. Но я на тогда не настаивала на своем. Я тогда не знала, в принципе, как себя вести, как, как этим испанцам объяснить. Вот это, наверное, было самое сложное. Вот. Если есть какой-нибудь вопрос, звучите. Я же ну вот про... Про... А, а ты ска сказала, что тебе сложно было привыкнуть к тому, что ты пила во время того, как ты ела. Скажи, была какая-то еда, к тебе сложно было привыкнуть в Испании? Было что-то такое супер необычное? Дурацкий суп есть, который я иду, говорю, пожалуйста, не привноси его. Потому что это... я не знаю, как называется этот суп. Ну я, короче, вот к нему до сих пор привыкнуть не могу. потому что в нем намешана каша. Для меня это каша. В нем написан, насыпан хамон, кусок вот такой не нарезанный хамона, курица, колбаса какая-то, вермишель, картошка. Ну все не нарезанное. Но вермишель единственная коротенькая. А вот это кусок картошки. Хамон. вот А почему не нарезанное? Потому что тебе это все нападает в стрелку, ты потом разряжаешь. Ничего против этого не имею. Но, в общем, для меня стоит очень неприятный запах. Я вот этому не могу привыкнуть. И я иду, говорю, пожалуйста, не приноси это, ешь, пожалуйста, родители Давай мы пойдем туда, ты там это поешь и все. Вот. К а, чему еще? Что еще не могу есть? Знаешь, почему? ты такое ощущение, что ты писала просто жидкий бутерброд какой-то. Ну, где-то так, где-то примерно такое описание. но ну, и, конечно, запах стоит. Но потом для меня стоит сильный запах всего вокруг. Что я еще не привыкла? Остальное, мне кажется, все. Ну, единственное, что я не ела в России, не ем в Испании, это сало. Испанцы тоже жарят сало. Вот это я не ем. Вот. Ну, а так, мне кажется, остальное все. А, ну, есть еще вот эти, как называть. Ну, это у нас тоже в России есть тоже, мне кажется. Свиные ушки. Мне кажется, в России тоже есть. Вот, ну вот это я тоже не ем. Ну, короче, единственное, вот это только вот этот суп, и все. Остальное, мне кажется, я все ем. А, но ну, не ем еще чечевицу, как они делают. Потому что они чечевицу варят суп. А я не очень люблю, как они варят суп чечевицы. Это не похож на наш гороховый суп. Это какой-то просто у них тоже чечевицы. Суп испанцы тоже очень интересно жары жар, говорю, варят. В них он густой. Я люблю жидкие супы. Вот, например, супы мы у родителей не едим. Ну, либо которые только ладно готовят для Эду. А так они, я не ем. Они думают, что я не люблю супы. Но я им объясняю, что я не люблю густой суп. Они говорят, ну, в смысле, тогда, в смысле, это жидкий, это же вода. Ну, короче, мы просто шлись на мнение, что мы не... Когда мы встречаемся, мы суп вместе не едим. Потому что им не нравится мой, а мне не нравится их. Вот. Вот испанский суп. Единственный испанский суп, который мне нравится, это томатный. Вот этот гаспачо, сальмурехо. И все. Вот эти вот томатные супы. Но остальные... Нет. Почему? Почему ты не все успеваешь? Почему они все успевают? В смысле, сейчас я имею в виду не все? Поясни. Ну, не все же ты успеваешь делать. Нет, не все успеваю делать. Ну, потому что я, наверное, сплю иногда. Не знаю. Не знаю, почему не все. Потому что в сутках всего 24 часа. Но мне кажется, если было в сутках 48, испанцы бы из них еще где-нибудь 15 точно спали. Вот. А может быть, и мы тоже спали. Вот. Я ответила на твой вопрос? Или нет? Нет. нет. Ну, поясни тогда мне, тогда я тебя не понимаю, о чем. Давай нет, ясное это, хитрое, это интрига, это интрига, я ее оставлю, так даже интереснее. Ну, а так... что у тебя по самое? Пол порции испанского супа разбавить и с чайничка водичкой, и получится то, что надо? Они а вкусно тогда получается. Ты из чайничка добавляешь, у тебя же бульон не который варился. Я так делала, мне не нравится. Я ощущаю разницу. Вода из чайничка и вода из бульона. Разная. Но для меня. Я считала себя непривередливой в виде, но, видимо, видишь, привередливой чуть-чуть. Вот. А Эду любит. А яду а любит. А яду любит. Русские супы. Русские супы. А любит русские супы. Эду. Ага. Говори, говори, а какие у Эду варианты, собственно? Какой суп нравится Эду русский? Какой суп нравится русский? Эду. Uh -huh. Uh -huh. Эду нравятся все русские супы И все-все-все Больше всего ему нравится Нам ему в принципе все нравится Ему даже окрошка нравится Но окрошка ему нравится Окрошку я делаю с минералкой, со сметаной И с лимонным соком добавляю ну, Потому что сыворотки нет Но я думаю, самому как-то можно делать Но я не делаю вот, ему окрошка нравится, и борщ, и щи, и куриный суп, и грибной. Он до меня не ел грибной суп. Он говорит, грибной суп невкусный. А я как-то сварила. Ну и проблема в том, что я ему не сказала, что это куриный, э, что это грибной суп. Я сварила его с мясом, и все, мелко-мелко порезала грибы. И он говорит, слушай, вкусно оказывается. Я говорю, да, вкусно. Поэтому начал есть грибы, все ну, которые вот в этом магазине продаются, я не очень разбираюсь в грибах, которые продаются, не скажу вам, какие продаются грибы, шампиньоны только отмечаю, вот, поэтому он и те ест, и все, то есть ест всю русскую кухню, гречку ест, ради гречки, как говорится, родину готов продать, он когда ехал как-то в Россию, и один летел, и, в общем, перелет был Валенсия-Москва, Москва-Омск, и вот этот вот, обычно Москва-Омск, летишь ночью. Ну, ты, ты то ты где-то в 10 садишься, если самолет, да, там, удачный, если нет, в 12 ты летишь, но там, разумеется, тебе ужин предлагают. И это такой, я, я помню, мы тогда с ним переписывались, он говорит, я, короче, есть не буду уже в Москве, я уже спать лягу уже в эту ночь, кто будет есть уже. Но ну, он говорит, я лечу и понимаю, что проезжаю, он говорит, я вот чувствую, что люди начинают, ну, когда там есть, да, открывать, что пахнут гречкой. Еду, говорит, я так с просонью слышу, что вы хотите там рис или гречку? Я говорю, не, гречку я поем, короче. И проснулся, и начал есть гречку. Он до сих пор говорит, приготовь гречку, как готовит Аэрофлот. Аэрофлот готовит гречку, просто гречка, э, ну, как тогда было блюдо у него, морковка, гречка, ну и все, по-моему, вот было вот, а, ну и лук, разумеется, и все. То есть как гарнир, гарнир к чему-то, наверное, к мясу там было, ничего. Вот гречку он тоже очень ест. Он вообще в целом любит. Всю русскую кухню, мы тут когда в грузинскую кухню ходили в Барселоне, ну это не российская, конечно, кухня, не русская, да, грузинская, но ну, мы тоже очень нравится, потому что она очень отличается от испанской, вот. То есть ему, он очень любит шашлык, очень любит шашлык, и испанское барбекю это совсем не, не наш шашлык, потому что, ну, мы маринуем мясо, они не маринуют, они как-то просто его обжаривают. Ой, сейчас у меня посыпется корм с кошкам, сейчас подождите, у них автор кормлёшка, сейчас я выключу на секунду микрофон. Все. вот и у нас тут вот автокормлюшка просто у них в 6 перекус у наших котов потому что они вот они вот настя кричат если ты их не покормишь короче если ты их покормил в три, а потом до 10 ты их не кормишь они начинают орать и просить еду поэтому мы разделили их у них автокормлюшка это аппарат такой который там высыпает еду и они сами едят так, а коты тоже едят пять раз в день Нет, коты едят 4 Коты едят 4. Вот, поэтому, что касается этой русской кухни, я, ну, грузинскую, говорю, хотели, мы, ходили ему мы очень понравилось. Все ему понравилось. Поэтому, ну, это, это, мне кажется, тоже неприверливый в еде. Единственное, что он не ест, только рыбу не ест. Он не ест никакие морепродукты и не ест... Единственное из морепродуктов, что есть, это кальмары. А рыбу не ест. Не знаю, почему не ест рыбу. Вот, хотя сам все детство там на Ибице был. Тусил, ну, со своими родственниками. Ну, это осьминогов ловим Тогда, короче, я ловила карасей, карасей с папой на рыбалке, Эдуардо ловил осьминогов. Вот. Он рассказывал, как ловить осьминогов. И мы, мы все время так смеемся. Я говорю, ты, в общем, ловила осьминогов, я карасей. А, с тобой было разное детство. Я там доила коров, муринцева. Я говорю, ты ловила осьминогов. прикольно. Он рассказывал, как они осьминогов ловили, тоже, ну, мне так жалко стало, когда они так говорят, как они ловили, они вытаскивают их. Ну, вот, же, грубо говоря, там, в камнях внутри, там вот в самом, да, и ты его вытаскиваешь, хватаешь за голову, он тебя вот, ну, ты его схватываешь так. Ну, нездоровый не осьминоги, да, он тебя так цепляешься, но ну, все, ты его как бы поймал. Ой, я думала, ой, жесть. Вот, неприятно, я думаю, если бы осьминог, так это. Ну и короче, мало приятного. А в Испании есть караси? Не знаю. Я не интересуюсь рыбалкой, поэтому я даже не знаю, если ли караси. Я знаю то, что я ем. Есть лосось, есть... А, ну, не лосось, он тоже, по-моему, в Испании. Его, по-моему, привозят. Ай, нет, все, не знаю. <с <с Сейчас пойду в область, которую я не знаю. Не знаю. Вот. Есть еще какой-нибудь вопрос? Или вопросы закончились? Проси, есту, есту, еду. А ты морепродукты ешь или перестала все-таки? Ты специально спрашиваешь, чтобы я рассказала про тот случай, когда нас с тобой чуть не отравили? Ты специально спрашиваешь? Нет, я больше, я с тех пор не ем морепродукты, когда я очень сильно отравилась. В Испании есть морепродукты такие, они... Ракушки маленькие-маленькие вот такие. Проблема в том, что если ты их нормально не помоешь, они остаются с песком внутри. Я думаю, даже если ты их помоешь очень правильно, доля песка там остается. И вот это называется «не делай так, как ты не хочешь». Ну, тогда пошли к семье Эду. Ларина готовила их, накупила этих ракушек, все. Мы сидим за столом, вот был перекус перед, чтобы там сильно не хотеть есть. И я думаю, я не хочу сегодня, короче, есть ракушки. Ларина мне говорит, ты попробуй. Я говорю, да не хочу есть эти ракушки. Она говорит, ну ты попробуй одну. Я говорю, не хочу, Али, есть ракушки. Ну, в общем, она настаивала. Я думаю, блин, наверное, я ей сделаю неприятно, если я не съем. Короче, я съела одну и отравилась. Я съела одну. И вот это было, вот это было очень обидно. Я тут тот момент поняла, что не надо делать что-то того, то, что ты не хочешь ради кого-то. Вот я съела одну ракушку. Просто урок жизни. Была, была жесть. Я думала, все, мы тогда, все, это конец просто. Это была еще суббота. И мы отравились, и в воскресенье утром проснулись, очень плохо, Эду хотел поехать в аптеку. Проблема в том, что в аптеке в воскресенье в Испании все закрыты, открыты, только по районам несколько. В наших районах, ну то есть есть дежурная аптека, нужно ехать было в соседний район. Эду тогда поехал, был тогда ливень, Иду поехал в соседний район. Он не знал, там не ориентировался, у него... Телефон тогда очень сильно тупил, был старым, все не решался купить новый. И, короче, у него завис телефон. Он мне звонит, он мне откуда же он мне тогда позвонил или написал? Ну, в общем, тогда он мне что-то звонит, я думаю, я думаю, я не могу говорить по телефону, меня тошнит. Я тогда помню, что даже не взяла, помню, трубку. Он вернулся домой, схватил мой телефон и поехал снова. Думаю, боже мой, вот это он тогда. А тогда он себе научился, короче. Вот, если тебе уже совсем уже не могу терпеть, купи себе телефон. Вот тогда он, короче, накатался. Вот. Ну а для меня был урок, не ешь, тогда ну, вообще не хочешь, не ешь, как говорится. Я после этого перестала есть морепродукты вообще, и испанцы их едят очень много. У них на новогоднюю ночь всегда они ставят на стол креветки, королевские большие такие, которые. Я их не ем. И даже бесплатно сдают, ну вот в Калифорнии там же у них вечная акция из разряда. Если покупаешь больше на 50 евро, а тебе мы что-нибудь даем. Они дают часто креветки. Я не беру криво, это, впрочем, 500 граммов. грамм, я не знаю, это ну, коробка прям целая, кажется, вроде много, но там, наверное, есть ты же не все, их полностью ешь, что там что там ешь-то, немного, но я после этого перестала, единственное, что я ем, кальмары в кляре, все, я перестала есть мидии, перестала есть, все, в общем, перестала есть после того, как я отравилась, мне теперь страшно было есть все, эти дурацкие рапушки. я первый раз в своей жизни попробовала ракушки и сразу же отравилась, вот, и поэтому... Не, не знаю, как они называются. Может, также ракушки не называются. Такие мелкие-мелкие-мелкие. Мелкие. А вкусно было или нет? Я не помню. Ты понимаешь, я тоже не помню, короче. Не помню. Нет. меди большие. меди большие. А там были мелкие. Я вот поищу их. Это, это были большие, это вот эти михионыш, как они называются, мити. А эти ракушки по-маленьким, маленькие такие, серенькие, дурацкие. Ну, дурацкие, потому что я натравилась, одну съела вообще. Но зато вот так я научилась, какие нужно там, я не знаю, пить в Испании там таблетки и прочие штуки. Потому что я тоже, когда приехала, ну, хорошо, там некоторые ты знаешь из разряда гупрофен, прочее, да, тут то тоже и гупрофену, ну, парацетамол, парацетамоль, ну, ты можешь, а вот эти всякие другие штуки ты даже не знаешь. Я помню, когда... Хотела себе купить капли искусственной слезы, да? ну, чтобы глаза капать, потому что у меня очень я поначалу, когда сюда приехала. И я думаю, боже мой, как вот эти-то называются. Называют вот эти? Зато теперь могу ученикам говорить, кто спрашивает это, говоришь, купи себе вот это, купи себе то. Я теперь знаю, что надо, если что делать. Ну, ну да, конечно, большое спасибо родителям Эду, которые, если что, можно им написать. Они тебе все расскажут. Потому что мы с Эду выяснили, что у них не продается в Испании активированный уголь. Я тогда вы чего, просто так пьете уголь? Я тогда говорю, ну, я, я не помню, что-то ему рассказывала. Я говорю, ну да, он такой в смысле? Ну, короче, это для себя новое открытие, еще, видите, он за 6 лет узнает. А благодаря клубу, так вообще много всяких интересных. Он узнал много имен, которых он раньше не знал, потому что он думал, что в России только Настя. Ну, Оксана хорошо он знал, там, да. Оксана, Татьяна, Аня. И, и Настя, и все. А у нас в клубе то получилось так: Хопа! Много таких разных имен. Он говорит, вот это да! Как много в России имен. Я говорю, ты что думал, что их два, что ли? У нас всех зовут там Здравствуйте, Таня, я Настя, здравствуйте, Настя, я Таня, вот так что ли? Нет. Поэтому, короче, интересно. Но... Я думаю, все расстроился, он говорит, что типа, ты ч будешь без меня эфир вести? Я говорю, ну пойдем со мной. Он говорит, а я работаю. В общем, короче. Я такой говорю, ты меня будешь эфир вести. Ну, такой привык уже, что в клубе мы же всегда вместе. Ну, как всегда, музыкальные встречи только я одна веду, потому что он не вписывается в график, он работает. Вот, и он такой говорит, так, ты без меня будешь вести эфир? Я говорю, ну, следующий раз с тобой, когда ты сможешь. Он говорит, ну, ладно. Короче, понравилось. Понравилось ему вести прямые эфиры. А человек раньше был, который совсем не любил вести прямые эфиры. Не фотографироваться, не видео снимать, не эфиры вести. А вот сейчас встречи ведет и в прямой эфир просит ну так вот жизнь требует поэтому мы все меняемся я меняюсь я ну менялась да с ним он менялся и меняется со мной вот поэтому это интересная тоже тема для разговора есть еще какой-нибудь вопрос Позвучите, что вам интересно узнать про Испанию, чтобы я написала какой-нибудь на неделю. про неделю. Исп... Ну, от меня про Испанию, да, не просто про Испанию, из разряда Испания-Эту. Да? А что-нибудь от меня про Испанию, что вам хочется еще узнать? Позвучите или напишите э, в этом в посте, ну, не в посте, а в комментариях. Либо тут, позвучите, кто хочет звучать. Ну, знаешь, может быть, что-то про культуру, не знаю... Именно про культуру в плане истории, искусства, что-то такое. Ну, про искусство часто. мало, но я могу рассказать а, ну, это... как, как, как, часто, как часто про да. это говорят в Испании? Вообще любят ли они это обсуждать? Ну, что-то такое. А. а, вот через это смогу рассказать, да. Через историю, через искусство это смогу рассказать, да. Через, через себя вот в этом плане смогу рассказать. Просто как бы рассказать про искусство мало, что смогу. Ну, потому что просто не моя тема, да, я знаю, ну, благодаря знаниям, да, <связываться> потому что сталкивалась в работе и так, и так. Расскажу через про, про историю, про культуру, и хотела... так далее. Ну... Я бы хотела рецепт, Лали тогда делала, вот, мясо с этим, с апельсином, соки что ли. А <связываем> вот это будет... С маленькими морковками, Не да. Не знаю, как они называются, маленькие морковки. Они называются babies. baby. Baby, санаория baby она называется. Ну, baby, как по-английски, малыши, да, малыши. Вот, а это, это будет для следующего раза, когда сделаем культу, культурный, говорю, интенсив, кулинарный интенсив. Я хочу сделать со своими испанцами кулинарный интенсив, где мы будем с вами готовить болтать на испанском и на русском, да, с переводом, поэтому это будет полезно всем и для кто учит испанский и кто не учит испанский, но хочет расширить свое сознание, потому что, да, ой, свое сознание, ну свою, да, картину мира, да, свое мышление, потому что все равно я вам расскажу со своей колокольни, да, так сказать, через свой пройденный путь испанцы вам расскажут со своей, и там я хочу все равно несколько испанцев делать, поэтому хочу делать культурный, боже мой, почему культурный, кулинарный интенсив, вот. Поэтому там уже вот это вот блюдо можно приготовить все вместе. Потому что я хочу найти блюда, которые вы сможете готовить тоже везде все, потому что, разумеется, есть блюда, которые чисто такие испанские, которые не просто приготовить в России, но из разряда, ну или в любой другой стране. Например, паэлью. Почему? Потому что паэлия вам нужна именно вот эта вот сковорода, которая называется Паея. Да? Так она называется Паея, либо Паэьера. Ну, из латыни она пришла, в Латыни называлась Паейя. Потом они начали в Испании называть Паейера. Паэра, паэра, вот и... и это будет, конечно, не так просто приготовить в России, ну или в любой другой стране, где нет этой сковороды. Но ранха да, вот про что ты говоришь, это ранха мясо с апельсином, это можно приготовить. Вот, по-моему, это готовил Хулю, кстати. Ну она не очень любитель готовить, будет, любит лучше хули готовить. Вот. Поэтому хочу, чтобы в общем сделали мы с ними кулинарный интенсив. Для вас, где будут разговоры про Испанию, как-нибудь выберем тему и выберем блюдо и что-нибудь такое простое, но чтобы можно было приготовить всем, не типа, не знаю, как фрикосе mm -hmm. из курицы. У меня, кстати, есть интересная история тоже про фрикосе из курицы. Недавно приходим на ужин к родителям Эду. Но я говорю, а что мы будем сегодня ужинать? Они говорят, фрикосей из курицы. Я такая думаю... Я помню, что у нас так в шутку в семье из разряда «Ой, я приготовила фрик... что тебе приготовить? Фрикассе из курицы». Ну, из разряда, что это так сложно, что это все. Я говорю «Вы шутите?» Ну, Лали говорит «Нет, вообще-то». Ну, ну, самое интересное, Лали сказала «Мы сегодня будем есть фрикассе из курицы». Я говорю «О, классно». Ну, потом я говорю «Ну что, серьезно?» Я говорю «Ну, круто». Я говорю «Ты делаешь». Она говорит «Ну, как я?» Она говорит «Ну, я нашла рецепт. Я выполнила важную часть. А делает хулю». Вот, позиция. Мне очень нравится по жизни, скажу вам. вам. Вот, она такая делает хули. Но я приложила к этому очень много усилий, потому что я смотрела рецепт, нашла, и я ему дала. Вот, Поэтому хули нам готовы фрикассе из курицы. Я не знаю, как оно так должно было выглядеть, или не из курицы, но было вкусно. Потому что хули обладает вкусно. Вот. Есть еще, может, какая-нибудь тема, что хотите послушать? про свой приезд я буду рассказывать на YouTube, ну то есть, может и прямой эфир здесь делаю, тоже буду частями, не знаю, посмотрим как делать. Кем? А, это я не со мной разговаривает. Вот, если есть какие-нибудь еще темы, пишите в чат, пишите, звучите, я всегда рада поболтать с вами. Рада, что в Telegram можно делать так, чтобы мы общались, чтобы не просто я одна сидела, говорила и читала. Но если вопросов больше нет, то будем расходиться. Спасибо большое, что пришли с дебютом меня. Меня давно не было в прямых эфирах, в плане в этом Телеграме. И будем дальше встречаться с вами в таком формате. Я буду рада. Ну все, всем адьеш. Адьеш. Адьеш. Адьеш, адьеш. Всем пока. Адьеш.